привет всем проверь свою треугольную эрудицию с помощью нового треугольного теста сколько струн у современной академической балалайки три струны в каком городе установлен самый большой 12 метровый памятник балалайки Он находится в городе Хабаровске. На какую ноту настроена первая струна в академической балалайке? Это нота ля. В каком городе традиционно проходит конкурс имени Михаила Рожкова? Один из самых престижных конкурсов проходит в Нижнем Новгороде. Что играл Шариков на балалайке в кинофильме «Собачье сердце»? Он играл «Яблочко». Кстати, он еще играл «Светит месяц». К каким музыкальным инструментам относится балалайка по типу? Балайк like относится к щипковым инструментам. Кто является автором песни «Калинка-малинка»? «Калинку» написал Иван Ларионов. В каком году родился основатель Великорусского оркестра Василий Андреев? В 1861 году. Что имеется в арсенале балалайчника? Конечно же, дробь, прием так называется. Что является частью балалайки? Панцирь. Какие продукты хранит балалайчник на десятом ладу первой струны? Соль. Как звали крестьянина, благодаря которому появилась академическая балалайка? Впервые Василий Андреев балалайку увидел в руках у Антипа. Как переводится термин «глиссандо» переводится как «скольжение». Как называется длина струны от верхнего порожка до подставки? Конечно же мензура. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, балалайки. Увидимся в следующем видео. Пока.